Зубная паста «Ападент» восстанавливает зубной эмаль и борется с кариесом, уничтожает кариес на ранних стадиях, восстанавливает минеральный баланс зубов, восстанавливает прозрачность и прочность эмали, восстанавливает микротрещины и микродефекты эмали, эффективно удаляет зубной налет и бактерии, обеспечивает эффективную гигиену полости рта, содержит биосовместимые компоненты, идентичные содержащимся в организме. Могут пользоваться даже дети. Зубная боль – настоящее наказание для тех, кто столкнулся с этой мучительной бедой. Собственная улыбка уже не радует, и а оставляет на лице грустный отпечаток. Кариес и воспаление, полуразрушенная и потемневшая эмаль, реагирующий на любое воздействие зубы, слабые десны – все это заставляет думать о неприятном времени в кресле стоматолога, о звуке бормашины и запахе медикаментов, а потом долго приходить в себя от вызванного этим стресса. Первая в мире зубная паста Ападент с наночастицами медицинского гидроксиапатита. Эффективное профилактическое средство. Восстанавливает зубную эмаль и минеральный баланс. Борется с кариесом, обеспечивает гигиену и защиту полости рта. Ападент – зубная паста для всей семьи. В течение дня, а особенно во время приема пищи, на зубах образуется налет, в котором содержится множество вредных бактерий. От этого страдают не только зубы, но и вся полость рта. Налет – одна из причин возникновения кариеса и других заболеваний ротовой полости. Частицы медицинского наногидроксиапатита, которые содержатся в зубной пасте Ападент, очень прочно связываются с частицами зубного налета и эффективно удаляют его. Таким образом, Ападент не только обеспечивает эффективную гигиену полости рта, но и является отличной профилактикой кариеса и заболеваний десен. Из-за естественных процессов старения под воздействием налета, из-за мелких механических повреждений нарушается целостность и гладкость зубной эмали. Она становится шероховатой, образуются микротрещины и неровности. На этих участках скапливается множество вредоносных бактерий, разрушая эмаль и зубы. Наночастицы медицинского гидроксиапатита проникают в эмаль, восстанавливают поврежденные участки и укрепляют эмаль. Эмаль становится гладкой и блестящей, какой она и должна быть. Зубы становятся крепкими, а зубной налет быстро удаляется с их поверхности. Из-за постоянного нарушения кислотно-щелочного баланса в зубной эмали нарушается минеральный баланс. Теряется запас многих полезных и важных минералов. Естественным поставщиком минералов является слюна. Медицинский наногидроксиапатит – искусственный аналог естественного соединения кальция, называемого гидроксиапатитом. Зубы и кости человека в основном состоят именно из него. Его частицы проникают в зубную эмаль и восстанавливают минеральный баланс. Эмаль становится плотной и гладкой, зубы выглядят здоровыми и красивыми. Люди с чувствительными зубами часто испытывают неприятные ощущения и боль от пищи, напитков, холодного воздуха. Часто причиной повышенной чувствительности зубов является нарушение целостности эмали и оголенные зубные канальцы. Частицы медицинского наногидроксиапатита закрывают оголенные канальцы и создают прочную защиту на пораженных участках. Человека перестают беспокоить неприятные ощущения, раньше доставлявшие столько неудобств. При ношении брекетов резко снижается эффективность чистки зубов. Щитинки зубной щетки не могут проникнуть под брекет-систему. Там остается зубной налет и скапливающиеся в нем бактерии. Вредное воздействие бактерий вызывают разрушение зубной эмали и изменение ее минерального баланса. В этот период очень важно усиленно ухаживать за зубами и стараться тщательно вычищать все труднодоступные участки. Зубная паста Ападент является незаменимым помощником в этой ситуации. Частицы медицинского наногидроксиапатита прочно связываются с частицами зубного налета и эффективно удаляют его. Медицинский наногидроксиапатит восстанавливает минеральный баланс зубов, укрепляет зубную эмаль и делает ее прочной и не подвержены механическому воздействию брекет-системы. Медицинский наногидроксиапатит также заполняет микротрещины и микроповреждения эмали, вызванные брекет-системой. Во время беременности женщины испытывают острый дефицит кальция. Зубная эмаль и зубная ткань, почти полностью состоящие из соединения кальция, очень сильно страдают от этого. Медицинский наногидроксиапатит, содержащийся в зубной пасте Ападент, это соединение кальция. Наногидроксиопатит является отличным поставщиком этого ценного минерала в период нарушения минерального баланса в зубных тканях будущей мамы. Медицинский наногидроксиапатит обеспечивает приток минералов в ткани, восстанавливает их и делает крепкими и здоровыми. Восстанавливается структура зубной эмали. Она становится гладкой и крепкой и менее подвержена воздействию кислой среды в полости рта. Эффективно удаляется зубной налет. Это препятствует образованию бактерий и обеспечивает эффективную гигиену полости рта. Детские зубы, особенно молочные, очень нежные и чувствительные к воздействию кислоты, образуемой бактериями. Очень важно заботиться о детских зубах еще и потому, что кариес у детей развивается гораздо быстрее, чем у взрослых. Современные врачи едины в своем мнении. Детский кариес нужно лечить, а также применять профилактические меры для его предотвращения. Зубная паста Ападент является незаменимым помощником в этом деле. Содержащийся в ней медицинский гидроксиапатит эффективно удаляет зубной налет, также является источником ценных минералов, которые укрепляют детские зубы, делают их здоровыми и крепкими. Зубная паста Ападент абсолютно безопасна для детей. Она состоит из натуральных и идентичных натуральных компонентов, не содержит агрессивных химических соединений, способных навредить детским зубам. Ападент рекомендована к детскому применению с того момента, когда ребенок учится чистить зубы самостоятельно.